Водовороты всегда были источниками легенд и матросских басен. Здесь прятались вымышленные морские твари и даже некоторые боги. По одной из версий даже Атлантида опустилась на дно, затянутое гигантской воронкой. Опасность водоворотов любили подчеркивать многие писатели. Исследователи считают, что даже Гомеровские Сцилла и Харибда – ничто иное, как два идущих рядом водоворота. Сейчас с развитием техники морская стихия уже не так страшна кораблям, как прежде. Тем не менее, на свете все еще существует несколько таких водоворотов, которые предпочитают обходить стороной даже бывалые моряки. Аумен, Норвегия Самое сильное приливное течение в мире уютно устроилось в небольшом проливе. Вода здесь развивает внушительные 58 км в час. До 520 миллионов кубических метров воды проходят через этот узкий пролив каждые 6 часов. Массивные водовороты до 13 метров в диаметре и 8 метров глубиной возникают здесь, когда сталкиваются два разных течения. Моск Страумен- тихий океан. Но мозг Страумен находится прямо в открытом океане, Водоворот может достигнуть 80 метров в диаметре, что делает его опасным даже для крупных судов. Клайд Крузес – залив кори Врекон В заливе кори Врекон между двумя островами у побережья Шотландии обитает третий по величине водоворот в мире. Шум воды слышен за десятки километров от самого места Аквалангисты считают его одним из самых опасных спотов для погружений во всей Великобритании. Олдсоу, Канада Олдсоу – крупнейший водоворот в западном полушарии. Его воронка достигает целых 80 метров в поперечнике. Во время прилива служба спасения перекрывает все пути, ведь скорость течения превышает 40 км в час. Наруто, Япония Узкий пролив Наруто считается опасным местом даже для опытных моряков. Во время прилива скорость воды достигает 34 км в час, образуя воронки диаметром в целых 30 метров. BC Living, Канада Пороги – вот что привлекает в это опасное место тысячи каякеров ежегодно. Несмотря на высокую вероятность провести свою последнюю гонку, люди со всех уголков земного шара стремятся в Британскую Колумбию, чтобы испытать свои силы в борьбе с водной стихией. Френч пас Новая Зеландия Между островом у побережья Новой Зеландии и материком вольготно расположился старина Френч пас Большая часть воды проходит через узкий канал шириной всего 100 метров. В этом коварном месте погибли сотни людей, утянутые в пучину неумолимой стихией. Озеро Пеннер, США Относительно спокойное озеро превратилось в настоящий кошмар моряков. И все благодаря беспечности нескольких рабочих. В поисках нефти бурильщики пробили дно озера и попали прямо в соляную шахту. В результате образовался огромный водоворот, моментально утянувший в пучину 11 барж и несколько рыбацких лодок. Неагарский водопад, США Ниже по течению от знаменитого Неагарского водопада располагается водоворот. Он сформировался еще 4200 лет назад. В период быстрой эрозии почвы. Водоворот может достигать глубины 60 метров, и это именно он виновен в гибели многих смельчаков, решивших пройти Ниагару в обычной бочке.